Привет! В этом видео будем говорить о маркетинге, а именно о том, что же должен делать маркетолог. Сфера маркетинга сегодня постоянно расширяется, появляются новые направления. И с одной стороны понятно, что даже самый крутой специалист по маркетингу не может разбираться абсолютно во всем. Но с другой стороны, а что же стоит за фразой «ты же маркетолог»? Иногда под обязанностями маркетолога понимаются совершенно разные вещи. Почему это происходит и что с этим делать? Как раз об этом и будем говорить в этом видео. Первая особенность, которую я хочу выделить, это то, с чем я периодически сталкиваюсь. Есть категория работодателей, у которых сложился стереотип об обязанностях маркетинга на основе предыдущего опыта, опыта работы с предыдущим сотрудником. Чтобы было понятнее, я объясню на примерах. Человек закончил имейл и получил профессию переводчика, но стал маркетологом, проработал в компании два года, потом уволился, берут нового сотрудника. У этого сотрудника хороший разговорный уровень английского языка. И когда новый сотрудник просит, что нужны услуги переводчика, нужны услуги корректора, чтобы проверить тексты, работодатель недоумевает и начинает аргументировать, но ну вы же знаете английский, и у нас предыдущий сотрудник это делал. Сам. Так вот, знать английский на разговорном уровне и быть профессиональным переводчиком, уметь работать с текстами, это совершенно разные навыки. То есть переводчик это отдельная профессия и у предыдущего сотрудника у него просто было такое конкурентное преимущество, скажем так, дополнительная приятная вишенка на торте. Дальше, очень часто встречается маркетолог-дизайнер, ситуация точно такая же, работодатель начинает говорить, а наш предыдущий сотрудник сам делал макеты, даже сам верстал буклеты и естественно вызывает недоумение, что теперь вдруг оказывается нам нужны услуги дизайнера. Есть еще такой момент, что есть категория работодателей, которые не могут оценить сложность работы дизайнера, то есть кажется, что это очень просто и тогда в этой ситуации сложно что-то обосновывать, сложно коммуницировать и убеждать, что на это нужно выделять деньги. Но вывод здесь точно такой же, если предыдущий сотрудник умел выполнять работу дизайнера, это всего лишь вишенка на торте, это его дополнительное конкурентное преимущество, но маркетолог не дизайнер. Еще один пример. Сейчас у многих есть навык верстки страниц сайта, многие изучают сайтостроение, знают html. Допустим, для маркетинговой компании нужно создать лендинг-пейдж, посадочную страницу. Понятно, что есть маркетологи, которые могут это сделать. Но в принципе верстальщик это отдельная профессия и вот эти навыки они не являются обязательными для всех. Поэтому, соответственно, есть категория маркетологов, которые это сделать не могут. То есть нужно понимать, что все специалисты разные, имеют свой опыт работы. Таких примеров можно приводить очень много. Допустим, маркетолог должен уметь смонтировать несложное видео. Наш предыдущий сотрудник это делал. То, что предыдущий сотрудник это делал, это ему плюс, это была для работодателя вишенка на торте, но видеомонтаж это точно так же отдельная сфера. Еще одна группа причин, по которой на маркетологов могут вешать дополнительные обязанности, это снежные профессии. Часто путают маркетолога и пиарщика. Пиар или связи с общественностью это действительно часть маркетинга, но это отдельная сфера, которая требует особых навыков. Например, здесь нужно уметь общаться с журналистами, нужно уметь делать презентации, писать тексты выступлений, выступать публично, нужно уметь организовывать мероприятия, пресс-конференции и так далее. То есть это действительно отдельная сфера. И можно быть хорошим маркетологом, супер хорошим специалистом, но, например, не иметь навыка публичности выступлений, потому что это особый навык, которым обладают далеко не все люди. Поэтому такой вывод, что раз ты маркетолог, ты ж тогда и пиарщик, и вот все вот эти вот навыки, они к тебе по умолчанию прилагаются, это не совсем правильно. Пиар – это отдельная сфера. Еще одна смежная сфера – это маркетинга SEO. Продвижение сайтов под поисковые системы. Да, это рядом с маркетингом. Как правило, маркетологи активно вовлекаются в SEO-проекты, но маркетолог не SEO-шник. Как правило, хороший маркетолог разбирается в основах SEO и может знать какую-то часть вот этой сферы очень хорошо. Например, то, что связано с контентом, подбором поисковых запросов, анализом ключевых слов и так далее. Но маркетолог, обычный маркетолог, не может, например, создать план продвижения. SEO-продвижения сайта или, допустим, аудит сайта, его вообще делают разные специалисты. Вот то, что касается анализа технической части сайта, это больше касается программистов допустим анализ контента, анализ текстов, структуры сайта, анализ внешней ссылочной массы – это могут делать вообще другие специалисты. То есть маркетолог это не SEOшник, он может знать основы SEO и может в какой-то части этой темы разбираться достаточно хорошо. Отдельно хочу остановиться на сервисах. Ну, возьмем один из самых популярных – это Google Analytics. Понятно, что хороший маркетолог должен уметь работать с этим сервисом, но работать и смотреть, анализировать готовые отчеты, например, и настраивать Google Analytics это совершенно разные вещи. Специалист, который, допустим, работает в агентстве и постоянно занимается тем, что настраивает вот этот инструмент под разных клиентов, в любом случае в этом будет разбираться намного лучше, чем обычный специалист и маркетолог, даже если это маркетолог-аналитик, который просто работает в компании и использует уже настроенный инструмент. Вообще, для того, чтобы выполнить некоторые настройки Google Analytics, там вообще нужна помощь программистов. То есть там не все так просто. Я к тому, что недостаточно, вот, допустим, претендента на работу просто спросить, а знаете ли вы Google Analytics. Здесь нужно прояснять глубину знаний сервиса и вот четко проговаривать задачи, которые стоят в компании и которые, соответственно, будут стоять перед этим специалистом по маркетингу. То же самое касается настроек рекламы в Google, там очень много нюансов и специалисты по маркетингу, которые этим занимаются, они, как правило, имеют очень такую узкую специализацию, они могут называться, например, специалист по контекстной рекламе, если брать специалистов по настройке рекламы в соцсетях, это может быть таргетолог, то есть я к тому, что здесь в любом случае будет специализация. Отдельно хочу отметить, что если брать сферу интернет-маркетинга, то здесь все очень быстро меняется, и вот сложно за этим угнаться, за всем следить. А кроме того, еще появляются новые направления, новые инструменты и новые возможности. Вот есть такая соцсеть TikTok. Вот должны ли все маркетологи с этим разобраться? Я уверена, что на рынке очень много специалистов, которые в этой теме еще все-таки не разобрались. То же самое, вот такой же вопрос, а должны ли все маркетологи уметь создавать чат-ботов? Это тоже отдельная сфера, отдельный навык, которым обладают далеко не все. В маркетинге очень много разных сфер, и один человек не может быть асом и разбираться абсолютно во всем. Очень важно проговаривать вот те задачи, которые есть в компании. Это вопрос на самом деле четко прописанных требований к вакансии, если мы говорим о подборе персонала, то есть проведении собеседований и вопрос договоренностей. Конечно, сейчас на рынке востребованы очень генералисты, то есть такой мастер на все руки, когда сотрудник может выйти за рамки специализации, и делать что-то дополнительно. Это очень хорошо, когда вот повезло с таким сотрудником, но это вишенка на торте. Нельзя вешать этот ярлык на всех и считать, что так вот должны уметь делать все. Это вот, то есть Поэтому очень важно с, при приеме на работу сотрудником проговаривать те задачи, которые будут стоять перед ним, если он будет работать в компании, чтобы потом не было сюрпризов. Поделитесь в комментариях, а если у вас ваша вишенка на торте, не обязательно это вот в контексте маркетинга, вот что вы умеете делать за рамками своей специальности, специализации, и вы действительно это делаете. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал Просто про маркетинг, ну и до встречи в новых видео. Пока!